Ростов, Ростов. Здравствуйте. Привет. Привет. Что ты драть? Я не знаю, на чем могу. Что могу? <свы> так. На измс, на измс, можешь. Кого? На измс. На измс. Кино, кино. Кино не могу. Давай, давай. Белый снег, серый лед, на распряставшейся земле, Одеялом лоснуты на ней. Петли. А над городом плывут облака, Закрывая небесный след. А над городом лажутый дым, Городу две тысячи лет, Прожит их по цветам звезды По имени Солнце. Ну, прошу, прошу, ну, прошу, вы знаете, что лучше, чем поет. Ну, И вот, ну, ну, данные. Давайте, а играешь, да, молодец. Еще могу... <свят> <свят> ну, просто я уже Гетто два дня играю. Ну, вот. ну, молодец, молодец. Вот, сейчас Гетто сыграю. Только не отключайтесь, пожалуйста. не не не, -не, -не, -не. Сейчас. Холодный ветер зажмел, усилился с Что говорит об одном, что нет пути обратно Что ты не мой лопушок, а я не твой открыток да, Что у любви у нашей тела Энерджайзер, о о, -о я, -я, -я. ее Энерджайзер, ой, я ее, Энерджайзер, я касковал по тебе минуты расставания. Ты возвращалась ко мне, сквозь и расставания, но несмотря ни на что, Ишла судьба знатика, И у любви, и у нашей села. Батарейка, ой, яй, ям, батарейка, ой, яй, ям, батарейка, ой, яй, ям, батарейка. И вроде все как всегда, Ми, все те же дешевые <связь> ножки, все даже в кране вода все тот круг, без ножки, Но несмотря ни на что Пришла зудня река, И у любви у наших села Батарейка Ой-ой-ой-ой, Батарейка Ой-ой-ой, Батарейка Батарейка. Да, старший, старший, старший. Молодец. Молодец. Молодец. Отлично. Тренируйся. Спасибо. Тренируйся и будет вообще замечать. На, на самом деле я вас немного обманул. Да я уж помню. Да это это не второй день правильно. Третий равно, у, тебя, у, тебя у тебя все равно голос Чуть-чуть не, не, не, не на том на уровне. У меня пока что детский голос. Время, по, по, а потом <съя> уже будет... А, это ну, поярче будет. Конечно, конечно. <съя> тренироваться надо. Надо. тренироваться надо. Все все на... Все свой... На два года. Хорошо, решь. Ты ты ты сколько тебе ты лет? лет? Мне 12. Видишь, у тебя сейчас этот переходный возраст, возраст да, там голос ломается. там ломается, то есть то, есть, то, и то и что, что у тебя сейчас звучит вот так вот, через вот, вот вот вот года, года три уже будет под футбол включать, поэтому все настоящие крутые музыканты, у них был 15 17 лет, а пока вот именно голос сам сломается, то есть он станет грубее и Ну, Гэта, я занимаюсь вокалом. Ну всё, молодец. Давай, удачи тебе! Да, До свидания! С наступающим! И да и, и тебя наступающим! До свидания! Перспективный музыкант. Красавчик. Чуть-чуть. Одобрял. Жалко. Паренёк был перспективный.